Нормально. Сейчас чуть вам рассказывать о персоналах этой игры. Вот это вот Балдина, Деретко, девочка, Улиган, уборщик, заучка и охранник. И еще вещи. Подсказки, книга, бургер, вопросы, ответы А, плюс, лом, газета, ботинки, плюс и зеркало. С Новым годом! Снова года, с новым годом! С новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Внимание! Если мы нажмем эту кнопку, то мы перевести во вторую серию фильма по соседней станционке. Вы готовы? Начинаем! Ох, ох, ребят, всем привет! С Соник, смотрите. Ох, где? Я долго добирался до этой школы, ребят. Тут уже, видите, какая-то офигеть! Ребят. Тут уже к Новому году эта школа готовится. Ничего себе, какая безумная школа, я вам скажу. Так, вот этим с Новым годом. Так, и так. Ох. Это кто такой, ребят? Ух. Я долго до сюда добирался, так что давайте зайдем. Мама Балдина, ну пожалуйста, в мою школу, литературу, пожалуйста, входите в класс. Ничего себе, какой голос это учить училки. Посмотрите, вот эти, так, какие то посты, смотрите, сама Балдина, непонятный чувак, еще кто-то, тоже непонятный чувак, директор непонятный чувак, непонятный чувак, Балди. Еще какой-то непонятный чувак, еще непонятный чувак. Что это за школа, смотрите, вот. Я думал у тебя этого. Вот. Ну так, короче, сходи сюда, папа, и скоро позже звонок, я тебя поймаю. Окей. Okay. Я вот так могу оборачиваться. Ой, завози. Ой. Что за фигня? Ой. Здесь такого нет, ребят. Смотрите, сколько это. Кто-то ну, и сказали, прийти сюда, знаете, зачем? Вот, за бумажкой, за какой-то. ай, за... блин, нахуй, а это уже какой-то бомба о тихо, тихо, тихо. Заметь, она заметил. Надо поискать бумажку. Дечаровную бумажку, так сказать. Мне она нужна будет. Блин. То смотри, плюс восемь, 11. 3 плюс Вс ⁇ Хух. нас пропустила. Вот здесь... здесь Это девочка местная. Playtime, что ли? Ну говорит, реши примеры. Наши. Ой, тихо. Не А? 5, 4, 3, 2, 1. А, все, можем ходить, то есть. Низ не ничего нет особого. А, да как, как она, как, как она, ребят, у нас находит? Это что за читерская учительница, ребят? Я не понимаю, что это за учительница читер. Это за училка читер еще другой куда не то что любят <с> короче все, вот такой синий дверь спрятана вот такой синий дверь я иду и найти ребят слышишь ничего нет ох ну так кто кто кто задерживает вода вертолет мне кажется, здесь что-то будет. А. Тихо. Так. Ага. Здесь обычно бумажку не зачарованная. Надо еще посмотреть вверх. Ну хватит, не задержим. А. Шли, чувак, пошли. Балдины уже идут. Блин. А, это директор? Блин. Блин. Директорский. Ай. А как отсюда выходить? Здесь.. Ай. Я не понимаю. Что мне здесь делать-то? А вот. А тут еще, ай, что такое-то? Да хватит, а? меня, меня что ли привлекает? Ребята, у меня спальмало. Повод еще раз. Блин. ладно Мне Кажется, я могу, могу поискать эту бумажку где-то так, ничего здесь нет О, твои стихи, снова вернемся Ну все, сейчас я точно будет карантель и карантель О, какая, какая строгая училка-то Ну, что-то строгая. Вот эти я могу тебя. Вот эти... Ничего нет. Это две. Так. Там что-то есть ребят в этой дверь. Вот запомните эту дверь. Вот запомните ее. Ладно, почти пошрти в класс, поскорее. Натянули ее сыно. Я пойму, давай с них. А там завезу, короче, это поймаю. Вс. Ребята, убегаем. Сразу же. Я запомню эту дверь, если что. Я сразу запомню. Да, здесь не зачарованный листок. Все, ребят, вот, мы, мы подобрали. Если что его. Сказать, мы подобрали, если что. Этот листочек. И сейчас нам. еще раз мне надо. Ох, сбежать. А вот, можно? А вот, все. Сейчас. Сюда. и все, ребят, мы сбежали. Да, ребят, мы быстро смогли сбежать от этой училки. Ребят, да, давайте же посмотрим, что на этом листочке. Видите, он за такой тачированный классный листок. Это, записка. Вот почитаем. Балдина. Мне писали Балдина. Так приготовила оружие. Потом которое... ингредиенты для нашего плана. И тут и даже уже от, ответ. Ответ есть. Давай я приготовила приготовила. Хорошо, с нетом. Потом встретил другую школу. Всё, ребят, это вот такая записка получается. Блин. Мне кажется, мне кажется, у вас уже есть и ключ. И это записка, ребят. Открывайте. Что уже кто, кто скрывает? что скрывает? Уже балдин, а, балдина то скрывает? Аудио оф. Аудио, аудио оф. Понимаете, ребят, балдина что-то скрывает от нас. Мы должны это узнать в каких школах. Мы обязательно это узнаем, ребят. И сейчас, ребят, я должен буду идти, до, идти домой, так сказать. Так сказать, отсюда, и быстро домой добираться. Знаете, знаете, сколько сколько километров эта школа была от, от моего дома? Целых 10, ребят. А школы. Ребят, еще есть. Еще, еще был, короче, не говорили, потому что от школы Балдии это километр 8. Ну, до, ш... до школы балди 2 километра тем более добегать. Так что пути пути те же самые. Пути одинаковые, по Если я в балди, ну, я был, бы ушел к Балди, у меня был бы застука. Так что я пошел в Дрину. Я пошел путем, где нет Балди. Если, если вы хотите узнать, где же я живу, то вый... выйдет видос, где короче, вы узнаете вы... правду. Вы... Вы... Вы... Вы... Вы... Вы... Вы знаете где я живу а так ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик ждите, так сказать, третью серию всем я, я, Соник всем пока